Земельные участки в Сочи по самым низким ценам. В общей сложности 133 или 134 гектара. Все участки практически ровные, без каких-то серьезных перепадов. Еще есть участки в наличии, с которых немного видно море. Не знаю, передает камера или нет, но я его вижу. Это мы переместились в другую точку. Участки по 5 соток. Если они правильной формы. Дорога между участками будет бетонная, с ливневками шириной 5 метров. К каждому участку будет подведено электричество. Водоснабжение в общей сложности 2111 участков. Половина уже продана. Кстати, в декабре будет подорожание на 200 тысяч. Также планируется развивать в этом месте и инфраструктуру. Я про школу, детский сад и так далее, так далее. ведет хорошая асфальтированная дорога. Участки расположены в районе Черешни и Нижней Шиловки. До медицинских пляжей примерно 15-20 минут на машине, до Красной Поляны минут 30, до центра Сочи 40-50. Ближайшая школа находится в 5-10 минутах езды. Стоимость земельных участков 800 тысяч. Кстати, с 1 декабря подорожание на 200 тысяч рублей. Потребуются и взносы на дорогу и на коммуникации. В районе 270 или 280 тысяч. Они потребуются не сразу. Кстати, о коммуникациях. Ближайшая ТПШка будет поставлена уже в самое ближайшее время. будет пробурена первая скважина. Подробную информацию можно получить по телефону, который появится на ваших экранах. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, Недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.